Сегодня в государственной резиденции Аларча проходит очередное заседание. Членами ШОС являются 8 стран – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 4 страны – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. В эти дни, кроме саммита ШОС, прошли и другие мероприятия международного характера. В Бишкеке 12 июня с официальным визитом в Кыргызстан прибыл президент Монголии Халтмагин Батулга. 13 июня состоялся государственный визит председателя Китая, Народной республики Сидимпиня. А сегодня, кроме саммита ШОС, состоится официальный визит премьер-министра Республики Индия на Моди. Совет глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества мероприятий освещает более 500 иностранных и местных журналистов. Так, аккредитацию на освещение мероприятия прошли 434 иностранных журналистов из 115 средств массовой информации Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Беларуси, Ирана, Монголии, Японии и Ирана. Также аккредитацию прошли 94 представителя из 32 СМИ Кыргызстана. Ход заседания в прямом эфире будет транслироваться на телеканале Аллато-24, общественной телерадиовещательной корпорации. К прямым трансляциям будут подключены зарубежные местные ведущие телеканалы, прошедшие аккредитацию. Для участия в очередном заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстан прибыл президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в международном аэропорту Манас. Главу Таджикистана встретил премьер-министр Мухаммед Калы Аббазиев. Кроме того, президент встретился с премьер-министром исламской Республики Пакистан Имран Ханом, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, в том числе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 Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности статей нового Уголовно-процессуального кодекса, касающихся заключения соглашения о признании вины.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 и возможности реализации процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого с одной стороны и потерпевшего с другой, указано в решении Конституционной палаты.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 В Бишкеке сегодня пройдет масштабная акция по сбору крови. По информации Министерства здравоохранения, акция приурочена ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечают 14 июня. Он учрежден в мае 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Тема компании содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей в мире становились донорами и регулярно сдавало кровь, поскольку это залог обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание. Акция пройдет в торговом центре «Дордой Плаза» в 12.00. Кроме информационной части будет концерт. Всем донорам вручат подарки.